Есть такой Автограм-бот. Он от создателей Глаза Бога сервиса по сбору информации, и он выплачивает по одному рублю за каждую хорошо читаемую фотку автомобиля с госномером. Такой доход подойдет школьникам и студентам, которым нужны карманные средства на связь. На интернет или на питание, как минимум. В боте также есть реферальная программа, и вы можете делиться ссылкой не только с друзьями, которые видят ваши результаты, а еще использовать TikTok, Telegram и YouTube в одной связке и вести всех людей на вашу реферальную ссылку на бота. Это увеличит ваш доход.